Компания, по сути, точно не ведут заход Ну, это, похоже, местная Какая здесь. А, ну, в ту-то сторону они поверхности Идут автобус. Любовь Наверняка и без затей Рождается, как птичка из скорлупки. В пучине смуты, трауре страстей, Из-за нее звенят мечи и кубки. И если мир в безверии почил, Людей одна объединяет вера. В ней столько безысходных детских сил, Что лопается на кусочки сфера. И невозможно повернуть назад, и труден путь от Альфы до омеги, Так все века прошедшие глядят, Как к Риму направляются навеги. Прольется кровь, закроются глаза, свершится казнь, Толпа в испуге ахнет, Но долго собирается слеза, воздастся все. И память не иссякнет. Удачно проехали Центральную улицу, очень похожего на современные дельфы, средневековый город, после 1834 года. Город известен как место ближайшее к горно-лыжному центру Парнасу. Парнас горнолыжный, а также оракул Аполлона. Это два самых важных экономических, я бы сказал бы, критерия в жизни местного населения. Как вы видите, здесь все достаточно живут хорошо. Все это частная собственность, государства здесь нет ничего, кроме школы, которую только что мы видели с правой стороны. И приближаемся непосредственно к ущелью Бога Ветров и Волла. Улицы украшены шелковицами, скоро они будут с листочками, появятся плоды. И красные, и черные, и не белые в античности шелковицу использовали специально разновидность шелковицы.